Первый сильный источник бесплатного трафика, первый сильный источник потенциальных кандидатов, для того, чтобы они сами к вам обращались, это прямые эфиры. <музыка> Я понимаю, что для многих это очень сложно, это страшно, это большой выход из зоны комфорта. Но сегодня это один из немногих, немногих инструментов, который формирует доверие очень быстро а, и а, создает а, качественных кандидатов в ваш бизнес. Почему это очень архиважно? Какую бы вы социальную сеть ни взяли, а, ВКонтакте, Одноклассники, а, недооценивайте, кстати, Одноклассники, если у вас в особенности продуктовая сетевая компания, связанная с косметикой с бадами это архи очень важная социальная сеть если вы хотите построить клиентскую базу очень быстро потому что социальная сеть одноклассники очень любит продукты бады витамины косметика красота здоровье это, это вот знаете такое чувство что эта социальная сеть была рождена именно для того чтобы вот там это все продавать Бизнес вы там не построите, ну, именно на бизнес, но большую потребительскую сеть вы можете там построить, потому что эта социальная сеть очень волшебная. Переведу пример, моя жена ведет просто группу, просто балды. Она еще начала ее вести, когда мы были в предыдущей сетевой компании, которая была связана с батами, нам пришлось уйти с этой сетевой компании из-за гео геополитических проблем, которые сегодня возникли. И вот она просто продолжила ее вести. А, между прочим, периодически выкладывая там постики, которые могли бы просто, просто полезные посты. И просто на органике, на органическом способе, бесплатным методом, она, во-первых, собрала уже группу практически 400 человек. Это бесплатно. 400 человек в группу. И один из самых лучших ее постов, один из самых лучших бесплатно, 57 тысяч охвата. 57 тысяч охвата, там сотни лайков практически под 100 репостов, это все бесплатно. Это, я говорю, это волшебно просто социальные сеть, сети, если вы в особенности хотите, у вас продуктовая сетью, компания, пользуйтесь этой социальной сетью, ее недооценивайте, поэтому продукт вы можете продвигать через эту социальную сеть. Так вот, мы вернемся. Прямые эфиры. Прямые эфиры это очень сильнейший инструмент в нескольких направлениях. Во первых во-первых, во-первых, во первых, просто из-за того, что сами социальные сети, вот как я привел пример про одноклассники, да, то есть одноклассники распространяют просто невероятным вирусным способом а, полезные посты, то вот прямые эфиры имеют а, такую же, такой же стержень для того, чтобы продвигаться во всех социальных сетях. Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте. TikTok, если у вас достаточно подписчиков, там, да, от 1000 подписчиков можно вести прямые эфиры и так далее. Да? То есть проводя прямые эфиры, социальная сеть вашу потом запись продвигает бесплатно органическим методом на вашу потенциальную аудиторию. Она смотрит, кто первые там, 10% зрителей, которые начинали смотреть ваши прямые эфиры, был на прямых эфирах кто остался до конца, кто э, лайкал, кто оставлял комментарий. И по критериям данной целевой аудитории она еще дает вам запас аудитории вне ваших друзей и подписчиков и продвигает дополнительно этот прямой эфир для того, чтобы посмотреть, насколько актуальна ваша тема и насколько можно еще больше продвинуть прямые эфиры. Почему для них это очень важно? Потому что социальные сети... ВКонтакте, опять же, Facebook, Одноклассники. Возьмем эти три, например, важные, основные социальные сети. Сама социальная сеть в ваше видео потом вклинивает в видеорекламу. Рекламу в видео вы, наверное, замечали. Если замечали, кстати, напишите. Да, замечали. Если вот вы когда-то включали, например, видео, которое загружено в Одноклассники, либо во ВКонтакте, там реклама. да, То есть вам за это не платят. Вам за это не платят. Но они туда вшивают эту рекламу и поэтому они заинтересованы в том, чтобы продвинуть эти прямые эфиры и видео Для того, чтобы туда вшивать эту рекламу И вам хорошо, и им хорошо и, и так далее Ребята, и а, таким образом используйте прямые эфиры Это первое, да, то есть первое, первое важно, почему это использовать Потому что это бесплатное продвижение Бесплатное продвижение, это не... Это не партизанский маркетинг, где вам надо по 10, 15, 20 комментариев каждый день оставлять и думать, а сработает это либо для вас, либо нет. Вы очень много тратите энергии. Это результативно. Это результативно, если уловить, если уловить фишку и этим заниматься, потому что просто комментировать это одно, а, например, когда вы понимаете где ваша целевая аудитория, и вы у лидеров мнений, там, где постоянный ажиотаж в комментариях происходит, и вы там одни из первых оставляете комментарии, тогда это очень хорошо работает и даже создает некий трафик вам на страничку. Но, как я вам говорил, прямой эфир, во-первых, вы провели, главное, чтобы вам от 20 минут, Эфир был. Вот запомните, от 20 минут, и от 20 минут э, лучше всего продвигаются прямые эфиры. Я помню, когда я проводил марафоны э, через прямые эфиры, не вебинарные комнаты используют а прямые эфиры, я помню, однажды мы только во Вконтакте, проводя прямой эфир, собрали 25 тысяч охватов за 3-4 дня. 25 тысяч охватов за 3-4 дня бесплатно. Представьте, да, то есть это такое чувство, что мы были спикерами такой конференции, которую проводил Тони Робинс в России, на которой он собирал 20 тысяч аудиторий. Нас построило 25 тысяч бесплатно. Когда мы строили команды очень сильно, потому что мы постоянно используем эфиры, Моя команда постоянно использует прямые эфиры. И поэтому и сейчас многие это не делают, потому что думают, что все этим занимаются. На самом деле, как маленькое количество этим занимались, так эти маленькие количества и занимаются на постоянной основе. И поэтому это недооцененный инструмент, которым не пользуются многие большинство. И помимо того, что это бесплатное продвижение, во-вторых, это то, что через видеоконтент выстраивая доверие в. В X8 8 раз эффективнее, чем просто через текст. Вот представьте, это то же самое, один раз проведя прямой эфир, это то же самое, что 8-10 раз написать пост. При условии, что 8-10 раз один человек, вот, например, прочитает все эти посты для того, чтобы с вами соединиться. А так вы провели один прямой эфир и позаимодействовали, сократили время, утепления взаимоотношений, связи для того, чтобы э, человек вас полюбил, он начал вам доверять и как-то по-другому к вам относиться. Поэтому обязательно используйте прямые эфиры.